Всем привет! Сегодня кратенько обо всем. Сегодня я объясню, почему я буду включать «Теорию плоской земли» в, остальные, ну, в перечень остальных версий. Фильм «Женюсь по собственному желанию», как я его увидела. И новостной клип Кристины Агилеры о прибытии «Черного дракона». В общем, -э фильм «Женюсь по собственному желанию». Здесь не оставляет чувства, когда его смотришь, что ты что-то не ловишь. Тут что-то такое есть, и ты это не ловишь. А оно есть, а ты не понимаешь. Между строку вот что-то шерстит, шерстит, ты не понимаешь. Или обстановка такая вот это совдэпе. Ходят, говорят, и ты думаешь, что они ходят, что они говорят. И лишь недавно я поняла, поняла, что вот не приходило в голову. Этим двум людям попросту очень критически тесно в трех измерениях. Им обоим здесь очень-очень скучно, поэтому они зацепились. А все остальные, они не про них. Они до конца фильма не нашли себе хотя бы третьего собеседника. Эта девушка не научилась строить отношения не только с мужчинами. Все ее окружение как бы бытовое относительно нее. Она везде как-то усложняет, она везде думает на лестничный пролет дальше. И что интересно, если у них спросить, в чем, в чем суть их диалога, они сами, вот так, люди такого типа, они сами вспомнят ту тему, которая их зацепила, и будут говорить с точки зрения этой темы. Но они не объяснят, почему диалог, в принципе, как таковой диалог, получился только у них двоих. Они не объяснят. И они сами до конца так и не сформулировали, что не так для них двоих в этом мире, что этот мир для них слишком прост. По сути, такие вот советские фильмы между строк показывали, кто потенциально мог бы стать увлечься конспирологией в районе 2020 года. А какое число таких людей... Какая емкость вообще тех, кто может слышать эти темы. И у меня получилось кое-что посчитать. У меня есть много разных статистик. Об этом я сниму ролик потом. И чтобы их объяснять, нужны теории добра и зла. Мне говорят, что добро и зло сложно относительно. Оно сложно относительно. Да, каждый мереет по себе. И все-таки объяснять придется, что это такое. И у меня будут три теории. От плоскоземельщиков я жду комментарии, потому что я не знаю, как это объясняют они. Еще две теории, то, что мы знаем про обычный физический космос. То есть космос есть такой, как он есть. Физика в нем одинаковая везде. И вот такой закон. А вторая версия – теория симуляции. И там будут две совершенно разных теории добра и зла как получаются злые и добрые люди. Что касается теории, что касается плоской земли, я недавно поняла одну вещь. Вот ходят по стрелочкам за царя и против, за революцию. Должна быть логика, которая выбьет из этой обычной плоскости. И ее цель не показать верный ответ, а именно увести из обычной логики. Плоская земля является как раз такой теорией, которая, может быть, и не преследуется цель найти именно правильное, а именно заставить человека думать еще шире. Плоская земля была интересным таким вызовом. Вызовом. Мы так привыкли думать про аксиомы, про, как про вещи, которые не надо доказывать. Да? Ну и Кристина Гелера, 505. Пишите ваши мысли, что такое 505. 505, 505, расставался с тобой я тысячу раз. Но опять, но опять, попытаюсь на сердце высечь. Имя любимое мое. Время истекло, был клип 505, очевидно, число осмысленное. И здесь клип буду пересматривать, но здесь летит дракон, вот она в этом костюме, с этим шлейфом черным. Черный дракон прибывает, и накрою ему лицом. Еще на одном канале я нашла подтверждение этой версии, о том, что сюда направляется третья могущественная сила. Как всегда повторяю, подчеркиваю, в обычных новостях это никогда не расскажут. И а, вот эти столбы, которые стояли, металлические столбы треугольные, в разных местах планеты, это было как заключение договора между сторонами, которые покидали эту местность как заключение договора о том, что кто заберет. То есть без нашего ведома. И согласие, кто-то что-то заберет. Тут, конечно, много больше интересности, а сейчас это надо думать. И почему именно этот клип «Две собаки» я уже к созвездию гончих псов обращалась, одноглазый символизм, вот, она держит двух собак. У нее костюм как панцирь, то ли у рака, то ли у краба, то ли у скорпиона. Две собаки, как две клешни, то ли у рака, то ли у скорпиона. И сам аксессуар на лице и накрою ему лицо. И заодно он похож на наконечник хвоста скорпиона. И две собаки. Сатана и созвездие гонщих псов. В передаче про Созвездие Огонь проводят пустоту в Созвездии Огончих Псов рассказывала почему-то была упомянута эволюция начиная от гидры и показана крупным планом несколько секунд гидра среди всех живых организмов для того чтобы поговорить про эволюцию в том ролике там показали именно гидру, гидру несколько секунд, и эволюция начинает. Гидра заняла такой-то промежуток времени. Гидра, гончие псы, сатана, и числа диаманта 57 и 17. Это связанный список. Это связанный список. С этим аксессуаром она, кстати, на обложке своего альбома. Некоторые океан. Гидра и океан. Океан Гидра. Если у вас по этому ролику будут еще идеи, кидайте, пишите их и мы еще раз его пересмотрим. Это очень интересный клип. Вот как раз тогда, когда я говорила о том, что драконы прибывают и черные драконы. Простые числовые символы, короткие легенды, казалось бы, да, название созвездий, все это берет и гремучим образом связывается в единые истории. Кто бы что ни сказал, здесь очень похоже на то, что это один слепок, это один список, одна связка. Пишите мысли в комментариях, ставьте лайк и до новых встреч.